Бля, ебать я похож, конечно, на... Ай, бля, даже не знаю на кого Здорово, всем привет Здорово, ребята, всем привет Так Стрим у нас начнется сразу же Как обычно С негатива из конфликтов А конкретно Я сделал анонс, что запускаю стрим Сказал, могу сюда добавить Ванька попиздеть Ну, Ваню, Зола А Ванек пишет комментарий Ну, тут меня не ждут так что пригласи-ка лучше Ваню Дипинса, смотрите. Надеюсь, камера зафокусит его коммент. Вот, смотрите, э, Иван Золо, да, здесь зеркально, но вы поймете. Ну, тут меня не ждут. Так что, бро, сегодня пригласи Ваню Диппинса. <с over> Бля, Ваня я обиделся, что я его не позвал на стрим. Хотя, на самом деле, я его позвал на стрим. Я же прямо... В этом обращении сказал, добавим Ваню, если что, попиздим попиздимте. То есть, просто я ему не сказал, что он обязательно должен прийти. Ну, ладно. Ладно, если что, напишем ему. Вот. Жалко, конечно, что ванек обиделся, но ничего страшного, думаю, обиделся он не сильно. Хочу хотел бы вам рассказать про вчерашнюю ситуацию. А вчера произошло кое-что неприятное. Произошло кое-что ужасное. Кое-что... Ну, самый настоящий ад со мной случился. О, блядь. Вот такая ситуация произошла. Боль адская до сих пор. До сих пор боль адская Многие из вас э, видели видео То есть это, то, то, как это случилось Только я сломал руку Даже попала на видео Мы в этот момент снимали видео Вот, Если кто-то не видел видео, как я сломал руку Вы можете посмотреть это видео в моем телеграм-канале Поспамьте мой телеграм-канал Для чуваков, кто хочет глянуть, как я руку сломал видос. Вот, А я расскажу вам про то Чуваки, что с вами будет в России, если вы сломаете руку? Вы наверняка. Здесь, я уверен, не все в чате ломали руку, так еще и ломали так жестко, как ее ломал я. Я думаю, что вам будет очень интересно и полезно узнать, что с вами будет. С перелома маха. Анвилквиз, спасибо за 15 тысяч, спасибо большое, приятно. Вот. Я думаю, что вам будет интересно узнать, что с вами будет происходить, если вы сломаете руку. Я вам прям пошаговую инструкцию дам, что, что делать, нахуй. Ну. Итак, все, перестаньте спамить мой телеграм. Все, чуваки, слушайте. Короче, во-первых, э, то, как я сломал руку, вы видели. Наверное, мне не нужно это комментировать. Я идиот. Ну, мы с Дании снимали ролик... А у меня сработал инстинкт самосохранения, то есть Даня сидел на мне, у меня на плечах, я должен был просто держать его за ноги и упасть, и он бы приземлился ногами и все было бы хорошо, но мой тупой человеческий инстинкт самосохранения сказал «О нет, мы падаем». Мы падаем, выставь руку. Ну, хорошо, что он выставил левую, а не правую. блять. если бы я правую сломал, я бы даже не запустил стрим. Вы не представляете, как мне тяжело было сегодня принимать душ. Но это все потом, это все потом. Сейчас пошаговая инструкция, что будет, если вы сломаете руку. И многие пишут в чате, это вывих. Нет, чуваки, к сожалению, это не вывих. Это нихуя не вывих. Это ебать какой перелом, нахуй. Это страшнейший перелом, но не открытый не открытый, закрытый, у меня кость ушла, вот, ну, короче, а еще чешется, конечно, гипс, и его невозможно почесать, это тоже неприятно, но не суть, короче, рассказываю, как это было, снимаем мы этот тренд, вот вы видели видос, мы падаем, я выставляю руку и ломаю ее нахуй, первое, вы... вот вы не, вы не поверите, я за одну секунду понял, что сломал руку. То есть, знаете, не было такого типа, как многие говорят, болевой шок, человек даже не понял, что с ним случилось. Я за одну секунду понял, что сломал руку. Я почувствовал, как, блядь, даже не буду рассказывать, как у меня рука вот так вот нахуй ушла, и я понял, что рука не должна вот так вот уходить. Алиса, тысяча рублей. Спасибо большое, Алиса. То есть... Я за одну секунду понял, что сломал руку. Я сразу хватаю руку, вот так вот, и, и говорю Дане, чувак, я сломал руку. Типа, я руку сломал, у меня перелом. И Дани Мелки начинает угорать, типа, ха-ха, ебать, троллинг, приколы, ебать, ты приколист, говорит. Я говорю, у меня перелом, ха-ха-ха, приколы. Я ему показываю руку, у меня кость торчит. Он такой, не понял, не понял. А, это не прикол, блядь, понимает, что это не прикол. И вот дальше уже, что начало происходить, это тильт. Он выключает видос, я лежу, блядь, и говорю, вызывай скорую, звони в скорую, у меня вообще-то рука сломана, мне, мягко говоря, больно. А чтобы вы понимали, какая боль, ее даже, даже невозможно описать. Ну, я попробую. Боль примерно такая, представьте вам в локоть, короче, воткнули, блядь, три иглы, длиннющие, которые прошли вообще насквозь. Вот так воткнули. И каждое ваше движение, это вот движение вот этой иглы, которые вас воткнули. Вот так вот, прикиньте, вот, вот примерно такие ощущения, как три иглы у вас, воткнутые нахуй. Короче, ужасное. Кстати, по поводу иглы это мне кололи вот сюда вот э, двойную дозу... О, фейзет. Другое нельзя ожидать, брон. Спасибо за 20 тысяч. Это мне сюда вкололи двойную дозу обезболивающего. Обезболивающего вкололи двойную дозу. Вот такая вот дыра. Я ходил а. с огромнейшей иглой вот в этой вене, которую я сейчас показываю полтора часа, нахуй. Полтора часа у меня в вене была здоровенная игла. Э, но не суть. Короче, я лежу со сломанной рукой и говорю, Дани, вызывай скорую. Вызывай скорую, мне пизда, мне больно. Вызывай скорую. Он начинает звонить там, 0-3, куда угодно. Знаете, что происходит? Не берут трубку. Я говорю, скоро уже выехало там уже через 2 минуты, как лежу на полу, увидел, что там не только Даня, там все начали звонить, и работники магазина, и люди. Даня говорит, они не берут трубку. Видимо, заняты. Я, я такой, ааа, -а, понимаю нахуй, ну не берут трубку, понимаю, короче. А в итоге сотрудница магазина через только... 7-8 минут, как я сломал руку, вы, ну, вы скажете, типа, откуда ты знаешь, 7-8 минут, чуваки, я каждую секунду считал, для меня каждая секунда со сломанной рукой, как ебаная вечность нахуй, и если вы думаете, что 7-8 минут это мало, то я вам скажу, что когда у вас сломанная рука, 7-8 минут это очень немало, так вот, я через 7-8 минут спрашиваю, скорая уже выехала, и мне через 7-8 минут только говорят, да, выехала, будет через 30 минут, я такой. О -о -о, 30 минут! Заебись, заебись! Ну, я начинаю как бы говорить, чуваки, это вообще-то очень. Очень много. Ну, мне тяжело будет, как бы 30 минут. И типа, ну. Я не сразу просто говорил, я много страдал, кричал, э -э, в общем, и попросил сходить мне за обезболивающими, Анвил. А в каком Найке это было? В Найке в Афимоле, в Найке в Афимоле. И я говорю чувакам, типа, сходите, купите мне обезболивающее, Данию Милохину, говорю. И он пошел в аптеку, а аптека закрыта. Аптека тупо была закрыта, он приходит, я его ждал, блять, пять минут, нахуй, думал, ух, сейчас принесут обезболивающее, мне хотя бы будет не так больно. Он приходит и говорит... Аптека закрыта. Типа, братан, без обезбола подождешь скорую. Я такой: заебись! Заебись! И вызывают платную скорую. То есть, вызвали бесплатную сразу, но и после этого, ну, Даня, пришел его водитель и вызвали платную скорую. Платная скорая сказала, что будет ехать 20 минут. Но ее вызвали через 15 минут нахуй, после того, как вызвали бесплатную. То есть. Э, в итоге бесплатная приехала раньше, и я пожалел. Я пожалел о том, что не дождался платную. Вот сразу вам совет, чуваки. Если у вас перелом, вы что-то сломали, забудьте про существование бесплатной скорой, бесплатной государственной больницы, забудьте нахуй, вы будете Праша, страдать. Праша. Ну, осуждаю, вряд ли оно так. Но забудьте про бесплатную скорую. Вы будете страдать, дождитесь. Даже если вам платная скажет, что будет на 10 минут... А это вечером уже было. Это было вечером, да. Если вам даже платная скорая скажет, что она будет на 10 минут дольше ехать, чем бесплатная, скажите, я жду платную. Поверьте, вы не пожалеете. Забудьте нахуй про бесплатную скорую. Как бы срочно, хоть у вас пулевое ранение и бесплатная скорая приедет там на 5 минут раньше. Нет, нет, нет. В, обязательно в платную. Теперь рассказываю, почему. Во-первых, приезжает бесплатная скорая. Мужички такие, ну, ну, хорошие мужички были, хорошо общались. Как бы у них был чемодан. А, но они садятся напротив. Я и так, как бы, страдаю пиздец. Как? Я ждал их 30 минут. Ну, может, не 30, сейчас скажу честно. Да, стоп, 30. Реально, 30 минут я их ждал, нахуй. Лежал с переломом у меня... Боль адская в руке, 30 минут лежал и ждал, да, 30 нахуй. Они приходят и сразу же, то есть не начинают моментально принимать какие-то действия. Нет, сначала имя, фамилия, там, как случилось, как дела, а как погода, как у тебя настроение, каким дезодорантом ты пользуешься, не хочешь ли прикупить косметику Арифлейм. То есть вот такая хуйня, я сижу типа... Со сломанной рукой, да, ребята, записывайте, записывайте. <смех> не, ну, короче, они начали просто задавать вопросы, имена, фамилии, все такое, я им начинаю как бы, ну, чуваки, можно, пожалуйста, мне в вколоть обезболивающее? А после обезболивающего уже вопросы, можно, пожалуйста? И они такие, да. И, короче, начинают смазывать руку спиртом, вот, кстати, вот это обезболивающее, кто еще не видел, вот такая вот аж Они начинают смазывать руку, типа, и достают шприц, нахуй. Ну вот с такой вот иглой вот такой вот шприц достают, я его вижу, а я пизда как боюсь уколов. И что вы понимали, я даже не ёкнул, даже ни на секунду не испугался, потому что та боль, которую испытывала вот эта сломанная рука, по сравнению вот с таким вот шприцом, который мне хотят, хотят колоть вену, была вообще, вообще вот этот шприц был хуйнёй, я его, даже, я его даже не почувствовал по сравнению вот с этой болью, блять, поняли? Вообще хуйня, вот настолько мне было больно. Ну и, короче, мне вкалывают обезбол двойную дозу жесткую. Ангелина. Мне почти физически больно это слушать. Поправляйся. Да, спасибо, Ангелина. Это реально больно. Ну и, короче, вкалывают мне двойную дозу, и меня сразу как вот как наркотики в вштырили, поняли. Стало легче. Но проблема в том, что боль не прошла. Боль не прошла. Мне просто стало чуть-чуть легче, но было все так же больно. И они меня просто поднимают и несут э, в скорую, типа на плече. А ты откуда знаешь? Что, что откуда знаешь? Ладно, я въебу бан этому дебилу, нахуй, спамящему. Я его забаню. Пусть подумает над своим поведением, потом разбаню. А, так вот, меня несут на плечах в, в машину скорой помощи. Я думаю, я буду сейчас ехать в карете скорой помощи. Я, кстати, в своей жизни один раз ехал э, в карете скорой помощи. Один раз. Типа, когда меня сбила маршрутка в 9 лет, когда я ребенка спас. Об этом даже в газете написано. Так вот, меня сажают в карету скорой помощи. Я думаю, сейчас... Без светофоров, без пробочек, за одну минуту доберемся до больницы, меня там моментально, быстро, оперативно подлатают. Ладно, э, я думал, у меня за одну минуту, знаете, сколько мы ехали? Ну, минут 20, нахуй. Вы скажете, минут 20 это быстро для Москвы, а я скажу, что минут 20 это долго, когда у тебя сломанная рука, а ты едешь в скорой. 20 минут это, сука, Долго. Ну, короче, 20 минут мы ехали, я смирился, думаю, ну ладно, больница просто далеко. И вот, как когда мы приехали в больницу, начался самый ёбнутый вообще трэш. Начался Дайчик, сам... передай, пожалуйста, привет Сонику и лечись. Катана, поставь, пожалуйста, минимальный донат, больше десятки евро. Соник, не передам, ты за Братан, мало. Катан, если бы я приехал, ты бы ничего не сломал. Второй раз без меня попадаешь. Спасибо, Степанов, за тысячу. Я не знаю, зачем твой донат пропустили. А, спасибо за тысячу. Рассказываю, почему обязательно всегда ждите платную скорую и не пользуйтесь бесплатной скорой, потому что сейчас будет полный, полный пиздец, какая история. Я приезжаю в больницу, я захожу, и у меня в голове была такая хуйня. У меня вообще-то перелом. Каждая секунда а, мне обезболивающее вкололи 30 минут назад. Оно не бесконечно действует, оно все теряет и теряет в эффективности, то есть каждые 10 минут обезболивающее слабее и слабее, а боль наоборот обостреннее и обостреннее, потому что мое тело понимает, что у меня локоть находится не там, где должен находиться, то есть каждые 10 минут боль, которую я испытываю, умножается на 2 нахуй, каждые 10 минут. Я думал, что я зайду, для меня там подготовлен операционный стол, дверь, меня ждут, я моментально залечу, мне быстро тры -тры, все сделают. Знаете, что происходит, когда я захожу в больницу? Мне говорят, присаживайся, жди своей очереди. А передо мной четыре человека. Там, <смех> там передо мной четыре человека. У одного палец сломан, у другого вывих, у другой тоже вывих ноги. Все с вывихами, типа. И меня не могут пустить без очереди. Сначала должны... Их вылечить, им там вправить вывихи Потом меня Я сижу, типа А, прикольно Я сажусь на стул и начинаю ждать Ну, выбора у меня особо нет Я просто сажусь и начинаю ждать, как бы, своей очереди И очередь очень мучительная и, Короче, сижу, жду минут 10-15 Боль колене и на колене Ко мне подходит врач и говорит Типа, мы не можем сейчас тебя вылечить Нам сначала нужен рентген То есть я со сломанной рукой должен пойти и сделать рентген сломанной руки. Они не могут мне вылечить, пока не увидят, что там у меня произошло. Я такой... Заебись. Встаю, иду в рентгенную. Там стоит такой огромный аппарат. Женщина, вот, вот я немножко удивлен, она как бы работает в больнице. Вот такая вот хуйня, представьте, вот это рентген, вот сюда я должен положить руку. Она мне говорит, клади сюда сломанную руку. Я ее не чувствую уже минут 20. Мое тело, уже мой мозг думает, что у меня этой руки нет, что ее не существует. Она говорит, клади руку на рентген, сломанную нахуй. А там, чтобы вы понимали, движение пальцем там случайно, когда каждый мой шаг, это невероятная боль, то есть это вообще пизда. Ну я через ебать какие крики, но я попросил ее дать мне в зубы полотенца что-то еще. Мне дали, я сжал зубами полотенца, вот так вот взял правой рукой левую руку, закинул на этот столб, у меня потекли ебать сколько слез от боли нахуй. Мне все-таки сделали рентген. Потом я выхожу в коридор, типа через всю эту боль я, ну как вы поняли, из-за вот этих действий с рентгеном я расшатал там всю хуйню. То есть я по сути усугубил еще свою ситуацию, я еще усилил боль с Себе, потому что я начал, блядь, дергать эту хуйню Для того, чтобы сделать рентген Я выхожу в коридор и думаю Ну сейчас-то я вот сделал рентген Вот прямо сейчас э, врач видит мою ситуацию Он меня вылечит, мне говорят Садитесь, вы в очереди Я такой И вот дальше произошла такая хуйня Которую вот до сих пор У меня чешутся руки Вот приехать в ту больницу И поговорить с тем человеком Короче, я сижу на стуле Прикиньте, я сижу на стуле, э, после того, как мне вкололи обезболивающее двойную дозу, прошло уже 40 минут, оно уже не очень помогает, я еще эту руку ебаную нахуй, ради этого рентгена, поняли, трес и все такое, там перелом, боль, которую я испытываю, не передать словами, я сижу вот так вот на стуле, вот так вот типа, ну лежа, поняли, я аж лежу, чтобы она была вот в таком вот положении, я лежу, идет чувак, врач, это был какой-то врач, у меня ноги вот так вот, типа, ну, по центру коридора, я, я аж, ну, разлегся от боли, я не мог сидеть. Вот я в таком положении, как сейчас, не мог находиться, потому что большое давление сюда, я лег, чтобы мне не было так больно. Идет врач и говорит мне, а ты что, ноги свои убрать не можешь, я должен переступать, и хуярит мне по ноге, нахуй. Не сильно, типа, показательно задевает ее. Я смотрю на него, думаю, ты че... Ебанулся нахуй И заходит в кабинет такой по карте Он сразу, то есть он даже не остался разбираться У него там врачебный кабинет, типа по карте Сразу залетает свой кабинет по карте И я в этот момент ебать психанул Со мной был Даня Милохин И его водитель, я говорю ему водителю Типа, а ну дай телефон Типа, сейчас я наберу людям нахуй Сейчас они приедут, объяснят ему Что вести себя так не подобает, то есть просто хотел позвать своих друзей, чтобы, может, они поговорили, сказали человеку, что у меня сломана рука, и бить меня по ноге, и говорить, что я разлегся по центру коридора, не совсем, не совсем правильно, вот, я хотел сразу, чтобы с ним поговорили люди, но э, водитель Дани сказал, что, типа, не надо, не стоит такой хуйнёй сейчас заниматься, давай хотя бы тебе руку сначала вылечим, и не стоит такой хуйнёй заниматься, но я до сих пор в тильте. Милохи не винил себя в этом. Милохи не винил себя в этом, нет. Не винил, и я его не винил, не он себя не винил, не... нет, нет, ну но я пару раз его винил, когда он мне говорил какую-то хуйню типа, блять, я ему говорил, ну вообще-то у меня из-за тебя сломана рука, как бы это а ебанулся, вот, но на самом деле это было в шутку. Я его особо виноватым не считаю, я сам подставил руку, ну, короче, конечно, доля его вины есть в этом, доля есть, но Колям, он не мы тебя виноват. Любим. поправляйся. Спасибо, Варя, за тысячу рублей. Вот, ну короче, но он был со мной рядом все это время. Типа, пока в скорой ехали, потом, когда мы приехали в номер, со мной посидел, то есть он был со мной все это время рядом. Ответьте. Ответь. Гипс у тебя на правой руке. Но в ТикТоке было видно, что ты сломал левую руку. Так это левая Ответь, рука. Че фигня. Это Левый гипс на левой руке. Покажи свой ТикТок, где лежишь? И Даня Вот правая тебя. рука, вот Ответь. левая. Я да, сломал левую я руку, и у меня гипс на левой руке. Вот правая. Просто камера имеет такую хуйню, как зеркалка. Отзеркаленная такая залупа, понимаешь? Это левая рука, братан. Посмотри. Ой, бля. Кстати, вот это знаете что? Вот это знаете что? Это катетер мне ставили, типа пробивали. Кстати, я спалил свой сосок, это плохо, да, для твича. Извините, твич. Хотел гипс показать, извините. Ну вот. Осуждаю там, если это очень плохо, что я показал свой сосок, блядь, мужской нахуй. Ведь люди же не знают, какие у мужчин соски. Будь сейчас внимателен к своей руке, обследуйся еще раз. Если неправильно оказали помощь, то произойдет атрофия из-за повреждения нерва. Ой, Знаю, бля. как это больно, выздоравливай солнышко. Все, что мне сказали, и то мне это сказали не врачи, так я даже не дорассказал историю. Я даже не дорассказал историю, как меня вылечили нахуй. После того, как я уже проделал рентген, произошла эта хуйня с врачом, меня наконец-то зовут вправить мне руку. Я захожу в кабинет, мне ставят катетеры, типа проверяют мое состояние, сердцеберение, типа не упаду ли я в обморок. Я говорю, что да нет, не упаду я в обморок. Короче, они берут огромный шприц с лидокаином. Такой конской дозой ледокаина. И колят меня прямо вот э, в локоть. Туда, где у меня перелом. Колят конскую огромнейшую дозу ледокаина. Потом говорят, не ложись. Берут мою руку, сломанную нахуй. И начинают с ней просто как будто это, я не знаю, пластилин. Начинают ее <тусмотреть> <тусмотреть> вот так вот по сторонам ебашить, вправлять кости. Вот так вот, я сижу, типа, кайфово, кайфово, пацаны, кайфово, блядь. Ну, короче, начали мне просто кость на место ставить, поставили мне кость на место, сразу берут гипсы и, и гипсуют, когда кость на место поставили, и зачем-то начинают меня, блядь пугать. Не, ну, может, они врачи, но они на начи начали меня прям жестко пугать, что мы-то кость вставили, мы-то закипсовали, но есть шанс, что у тебя там... Что-то атрофия нервого сустава третьего, то есть э, пальцы никогда не будут работать, понадобится дорогостоящая операция, возможно придется ставить тебе спицы, возможно у тебя завтра остановится сердце, э, есть шанс, что когда ты будешь подниматься на лифте, трос порвется, ты упадешь в шахту, взорвешься, то есть начинают мне такую хуйню нести, я лежу, мне только вправили руку, только загипсовали, я лежу, тебя типа... Прикольно, еще что расскажешь, блядь. Мне, мне так нужно послушать, что у меня там возможно. Ну, короче, просто начали мне рассказывать, что у меня с рукой пизда, возможно. И я сейчас, либо после стрима, либо завтра, поеду уже в платную больницу, где покажу врачам свою руку, чтобы они мне сказали: Типа, что мне нужно? Там, типа, пить, принимать, таблетки, что-то еще. Вот. Лизик. Коля, какой ужас. Слышать больно. Солнышко, поправляйся скорее меньше, чем три. Спасибо, Лизик, за тысячу рублей. Коля, ты dead inside? Нет, я не dead inside. Я не dead inside. Ну, когда-то был, когда-то был в этой культуре, но сейчас я не dead inside. Вот. Ну, блядь, чуваки, короче, вы должны сделать для себя выводы. Во-первых, если вы падаете, а на вас еще какой-то вес, типа ваш друг или что-то еще, или вы просто падаете с высоты... Защитите голову, но не выставляйте вот так свою руку. Не выставляйте вот так свою руку, вы ее сломаете нахуй. Я понимаю, что инстинкт самосохранения выставит ее за вас, но может вы вспомните сегодняшнее, как бы, мое видео, мой рассказ и поймете, что, ну, переборите инстинкт самосохранения и выставите руку как-то, закройте голову, что-то еще. То есть если бы я просто поставил руку, закрыть голову вот так, все было бы хорошо. Я просто ударил, блять, немножко руку, но я бы ее не сломал так сильно, как я ее сломал. То есть, чуваки, не выставляйте ни в коем случае руку. Вот. Просто защитите голову или что-то еще. И не звоните в бесплатную скорую. Там вы будете в очередях. Если у вас перелом или что-то такое, вы будете час терпеть страшнейшую боль. Просто тупо час сидеть и терпеть страшнейшую боль. нахуй. Поэтому забудьте вообще про бесплатную скорую, если вам пизда как хуёво. Если у вас что-то простенькое, типа температура, насморк, то можете вызвать бесплатную. Но если у вас перелом, ни в коем случае не бесплатно. Вот. И если есть донаты, Катан, пропусти донаты. Кстати, можем сейчас добавить Ваню на стрим. А то он на меня обиделся. Послушаем, как он... Ну, почему, почему он обиделся вообще? Как у него дела, блять, узнаем. Давайте сейчас добавлю Ваню. Сколько твой менеджер отвечает? Мы хотим с тобой сделать коллаборацию в Инфте. Пусть в ТГ отпишет собака Лили -ли -ли. Коллаборацию в Инсте, может, ты хочешь со мной сделать. Но я тебе скажу, брат... У меня нету инсты. Ну, такая ситуация. Сейчас звоню Ваня. А, крипта это? Ну, свя свяжитесь со мной как-нибудь. Как-нибудь свяжитесь со мной. Аккуратненько. Алло. Что? Алло, Ваня. Алло. Ваня, ага. что? Да. Что Шо у тебя там? У меня все нормально. Ты как-то громко разговариваешь, что ты на улице, ты дома? Я дома. Я видел... Включи веб-камеру, вы что выключил. Зачем? Какие были проблемы из-за ну, того, что ты не стрим. гражданин РФ? А я на улице. Ладно, ладно я на улице в поликлинику иду. А, ты на улице в поликлинику идешь? А, ну ладно, я хотел узнать. Ты написал мне коммент в ТикТоке. Ты на меня что, обиделся, что я тебя не позвал на этот стрим? Нет. Ты не обиделся? Да все хорошо, ты что? А, ну все, я думал, ты обиделся. Тогда окей, бро, аккуратно там в поликлинике сдай анализ кала, мочи и расскажи, что у тебя там, окей? Эмм, хорошо. Давай, бро. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть поадекватней, пожалуйста. Извиняюсь, извиняюсь. Давай. Ага, пока. Давай. Ой, блядь, рука болит. Самая проблема в том, короче, видите пальцы мои? Я должен ими двигать. Если я не буду двигать пальцами, у меня рука заживет так, что эти пальцы никогда в жизни больше не будут работать. А вы не представляете, как больно ими двигать. Вот я сейчас покажу. Ой, бля, тихо. Тихо, тихо, тихо, тихо. Короче. А, Все, подвигал, Фух. И вот так я должен двигать пальцами, чтобы, чтобы мое тело знало, что у меня есть пальцы. И не сделало хуйню. Обязательно должен ими двигать. Это вообще пизда. Вот это очень неприятно. Вот. А, хотел бы вам сказать, ребята, сколько, сколько у нас сейчас зрителей? Сколько у нас сейчас зрителей? У нас 225 тысяч зрителей. Очень приятная цифра. Но сейчас я расстрою... Всех своих зрителей Вы скажете, ах ты гандон, отписка Но сегодня я должен сделать рекламную интеграцию Потому что у меня ебать Сколько задолженностей, и мне придется возвращать деньги И я останусь без денег, нахуй Поэтому сегодня будет рекламная интеграция, блять Вот так, нахуй Ура, ура, ура, пишет Вот, поэтому извините, сегодня будет реклама, блять Точнее, даже, даже прямо сейчас я включу я узнал, что Ваня не болен прямо сейчас. Но реклама будет человая. Реклама будет хорошая. То есть э, реклама будет интересная. Там не реклама хуйни. Просто я вас держу в курсе. Сейчас я забыл пароль. А, по-моему. Блядь, походу, походу я забыл пароль. Сейчас, секунду. Выберите все фото с грузовиками. Так, ну... Пожалуйста, введите верный пароль. Ах ты, сука. Одной рукой прикольно жить. Вот именно утром душ принимал одной рукой. Было вот так вот прикольно. Гипс мне пришлось заматывать в скотч, в мусорный пакет, нахуй. Ой, блядь. Короче, прикольно Печатать на клавиатуре Прикольно, тоже одной рукой Сука, да я рот ебал Бля, я не помню пароль Я не помню пароль Не помню ориентир Пожалуйста, введите верный пароль все короче, я забыл пароль, нахуй. Секунду, ребят, займусь восстановлением пароля. Сейчас, ну давайте, пока я восстанавливаю пароль, блять. Хоть какой-то какой-то трек включим на фон. Катаны, если есть донаты, пропускай. Я не сдал себе новый пароль, видели? И водил по экрану. Вообще, вот как вы думаете, такое возможно, что ебать, я, кстати, ваши пароли читаю, я ваху, если у вас реально такие пароли, вы просто гении. А, возможно ли то, что чувак скачает запись этого стрима, приблизит меня, замедлит и будет следить за моим пальцем, что я вводил, и поймет вот так мой пароль, что я набрал, будет изучать мою запись 20 веков, и четко букву-букву, цифру в цифру поймет, что я ввел, нахуй. Вообще, как будто это реально возможно, но у человека на это уйдет месяца два, нахуй. Не, ну реально, ну месяца два. Вы прикиньте, сколько там букв рядом. Сколько ему придется перебрать. Всяких возможных вариантов. Но это реально возможно. Пиздец. Да, возможно. Анвел quiz пиздец. Но я, я не верю, что какой-то человек прямо сейчас потратит, блядь, пол своей жизни на то, чтобы узнать мой пароль. Даже не от Инстаграма. Это пароль, чтобы вы понимали, не от ТикТока, не от Инстаграма, ни от чего. Это пароль, нахуй, от э, рекламы нашей, сегодняшней. То есть... Чуваки, которые хотят этим заняться, я вам сразу скажу, это того не стоит. Это вообще Быстро, того не стоит. Привет передай и Самсоновой. Нет, не передам, я ЧСВ. Ладно, Самсоновый привет. Ну ладно, Самсоновый привет уже два раза попросили. Но, но быть настолько ЧСВ это тяжело. Поймите меня. Я смотрел, не видно ли клавиатуру. Я настолько медленно ввожу, что если и видно клавиатуру, человек поймет мой кароль. пароль. Он тоже в Москва-Сити живет. С Молстроем заколбиться, он тоже в Москва-Сити живет. Но я не хочу, наверное, со сломанной рукой идти туда, где происходит какой-то серьезнейший движняк. То есть, нет, я, я бы не хотел коллабиться с Молстроем. Это нормальный чувак. Ну, я его давно смотрю. Есть за ним грешки. Он делал много плохого, он говорил много плохого, да, но. Но для... я отношусь к нему нормально. Объективно, нормально к нему отношусь. Вот. Просто смотрел его, мне... мне он был интересен в свое время. Реально. Вот. О, кстати, залогинился на сайт, который мы с вами сегодня будем рекламировать. Ну, как рекламировать? Будем просто играть. Про... Будем просто играть у наших ребят. Так. Насколько будем играть, ребят? Денег. Насколько денег будем играть? спасибо Анвилквиз, за 1000 я предлагаю на 300 тысяч рублей норм поиграем сегодня на 300 тысяч рублей нормально 300 к норм на 150 400 250 пишет 450 600 кто-то пишет да ну нахуй меня 600 будет жалко давать 300 мне вот мне вот я хочу на 300 300 тысяч Все. За депозитил 300 тысяч. Ну что, ребята, включаю тогда вам экранчик. Короче, с диппинсом. с диппинсом проведем еще стрим вместе у меня, без проблем. В скором времени проведем стрим с Диппинсом у меня. В общем, я бы хотел вам сказать, что вы подписались на мой инстаграм, но мой инстаграм в бане. Вот, поэтому просто на мой телеграм подпишитесь, этого хватит. Спасибо всем, кто был на этом стриме, ребят. Я думаю, мы сейчас с вами созвонимся, спишемся, слышимся, попереписываемся. Следите за моим ТикТоком, следите за моим Телеграмом, следите за моими новостями. Всегда рад вас здесь видеть, всегда рад с вами провести время, чуваки. Всего вам самого хорошего. И под конец стрима нужно включить какой-то качественный трек. Какой-то максимально качественный трек. Сейчас я думаю, какой. Блин, какой бы трек включить в конце стрима? Может